Так, Макс Верхов тебе успехов. Вот вторая часть, вот мне пришел какой-то ответ от сообщения на Лекси. Платежи еще от ЛЭКС, вот сообщение какое-то, сейчас почитаем, кто там. В прямом эфире ведем, так сказать, репортаж с места событий. Вот, что там нам пишет кто-то, по какому поводу... О, начинающий барабанщик. А, это да, это. А, -а, -а. а вот, Дэнс Чоус не надо учить уже. Ну, хорошо. Не надо так, не надо. Ну, не надо так не надо, блин, а я уже тут и скачал в MP3 период уже и табы нашел. Это вот как раз тема по барабанам. Я начинающий барабанщик. Уже учусь. Четвертый месяц только пошел. Уже записал три компакт диска со своим участием. Вот издал их на лейбле cool Minis. Вот, как бы, так что успехи уже есть. Если бы, скажем, там э, был серьезный, и смогу вас заверить, или тебя заверить, точнее, что если бы там была туфта какая-то, то я как-то впасал какую-то там недоработку. Они сказали, такое никто не купит, такое мы сдавать не будем. Поэтому они сдают только то, что можно продать. Вот, реально наварить себе, поэтому я как барабанчик уже можно сказать состоялся и издал три диска. Эм, вот так вот. Ну я еще не состоялся, конечно, я еще не умею играть там супер пупер какие-то фишки, это понятное дело, что мне мой учитель сказал, что говорит где-то год где-то надо, чтоб прошел, чтобы ты ну ну понятно, что не просто прошел и сидеть тупо ждать, когда год пройдет, а учиться Учиться, учиться, учиться и учиться Как говорил Ленин, да? Членин. Вот. Камуняки всякие. Ну, некоторые вещи он говорил правильно, да, Ленин. Учиться, учиться, что раз учиться, надо, да, постоянно учиться. Осваиваться в любом деле, фокус иметь. Вот, короче, начинающий барабанщик. Ну, ладно, это не надо учить, значит, 5 песен всего. Ну, хорошо, ну вот. Так что, успехи у меня уже есть, можно сказать. Проект называется Warhol. Это мой ник, да. Вот, я решил начать так, как барабанщик, да. Этот проект как барабанщик. Один альбом я записал уже там на не помню, один, один а, два ЕП у меня уже есть. Этого года один ЕПшник, того года ЕПшник и один полноформатник в том году я записал уже. Вот. Там живые барабанные партии, да. Ритуальные барабаны. Ну, все, пока-пока. Подписывайся на мой канал. Пошел и учить барабаны дальше. Надо заниматься. Сегодня уже занимался. Еще надо позаниматься. Всем пока-пока. Подписывайся на мой канал. Наверное, много чего интересного. Кстати, музыка, музыка моя, диджей Колдун. Вот, сейчас пишу альбом. Вот уже записал на 5 песен. Уже, ну, это все-таки составил там правильные барабаны, как надо писать их, записал их, еще чистить надо их от всяких шумов, тресков, это самое, вот, ну и потом запись паса, и гитары и хрюканины, ну все, пока-пока.